Здорово, я и прежде чем ты будешь смотреть это видео, которое посвящено работе с возражениями, я тебе хочу сказать пару слов. Смотри, работа с возражениями, это очень важно вообще по жизни, и в частности вообще не с девушкой. То есть очень важно быть настойчивым, очень важно быть гибким, очень важно уметь обходить какие-то возражения, проверки, препятствия. Это очень сильно помогает. То есть сейчас в наше время самый пожалуй, важный навык современного человека – это умение общаться, умение коммуницировать, умение во время общения достигать своих целей. И в частности, с девушками это умение тебе очень сильно поможет. В этом видео ты увидишь пример того, как мы на тренингах на живых или на онлайн-тренингах, то есть, как мы отрабатываем работу с возражениями с моими учениками. Вот. И, соответственно, я хочу тебя пригласить на онлайн-тренинг, который стартует 20 ноября мой онлайн интенсив, который называется Old School, Old School от Шамшурина, и это будет последний онлайн тренинг, который я буду вести. Вот. Поэтому у тебя есть последний шанс научиться э, и получить именно мой опыт, практический, теоретический, то есть получить задания и, соответственно, сдвинуться с мертвой точки и достичь каких-то очень классных результатов э, в общении с женщинами в частности и в целом по жизни вот, для того, чтобы записаться, принять участие, ты еще успеваешь туда записаться и вписаться, все подробности по ссылке под этим видео вписывайся, там э, прочитаешь, посмотришь какие-то детали, плюс к, как бы, к самому онлайн-тренингу каждому участнику я подарю флешку с практикой, которая стоит 70 тысяч рублей отдельно, это мега крутая штука, которая вообще просто по сути дела не должна иметь цены, это э, полностью пройденный мной же самим свой собственный тренинг и ты сможешь получить какие-то примеры прохождения тех или иных заданий, и, соответственно, забрать свой максимум, который ты можешь получить от меня, находясь на расстоянии. Плюс ты получишь в подарок э -э, семинар кинестетика по прикосновению в Питере», трехчасовую запись, где ты сможешь увидеть все касаемо прикосновений к женщинам на любой стадии общения. Итак, записывайся на онлайн 20 ноября, который стартует. Ждем только тебя, а сейчас смотри видео, наслаждайся и, соответственно, применяйте знания на практике. Я бы хотел с тобой выпить чаю как-нибудь и сделать тебе пару классных штук. Только не надо меня трогать, молодой человек. <свы> не, ну я подразумеваю, что до этого я с ней познакомился. С кем с ней? И, ну, с девушкой. Вы сейчас я про с... что? Как... <свы> какая девушка? Ой, я сейчас одна. <свы> <свы> <свы> Смотрите, что там? Чай, что штуки? Ну, там какие-нибудь приятные вещи будут тебе делать. Ну, вы меня пугаете сейчас. Ну, а? я на самом деле очень приятный молодой человек, спокойный. Мы будем спокойно сидеть, пить чай в каком-нибудь общественном месте. И я ничего страшного не буду делать. Ну и? А. <свят> <свят> Давай говори свой телефон, я его буду... Я не даю свой телефон незнакомым людям. Слушай, мы уже... А, мы не поз... а кто, кто видел, что у меня имя спрашивал? Я так ждал этого момента. Он же не спрашивал. Меня зовут Витя. Ну а меня какая разница, как меня зовут? Но мне важно знать твое имя. Ну, это не важно. У меня есть молодой человек. Слушай, у меня тоже есть молодой человек. Серьезно? Да. Он двухметрового роста и очень сильный. Я боюсь, если у нас. Это ну происходит. я серьезно, я вот как бы это. Я считаю, что нет смысла общаться. Ну я считаю, что блять. Да расслабься, ты все нормально у тебя. Я просто запоролся вот именно на этой фразе. Какой? Да и хер с ней, не знаю. Скажи, смотри дельфин, блядь, где? Берешь, выхватываешь телефон, звонишь. Расслабься вообще, ну как, какая разница, блин, эта фраза, нет. не обязательно отвечать то, что мы в прошлый раз записывали. вообще похер что-то ответишь Скрутя у тебя вон кроссовки с красными шнурками, а при чем если это, не знаю, а при чем если это, при чем есть смысл, не знаю там... А, ну да, при чем здесь смысл, смотри какой красивый Ты что, во побольше. всем ищешь только смысл, ну как, и смысл, есть вещи, которые можно делать просто в кайф удовольствия, удовольствие, не ища в них никакого смысла да. Смысл жизни в самой жизни то, что мы с тобой встретились, это уже, не знаю, там какой-то смысл всего происходящего. Ну, блядь. Можно сказать, что не обязательно должен быть какой-то смысл у нашей встречи. Мы просто кайфу проведем, там, например, завтра вечером, час времени, пообщение. Ну хорошо, я видел, Мне как приятно. вы вон с той девушкой только что знакомились и брали у нее телефон. То есть, это что такое было сейчас? Ну, я мужчина, я вправе выбирать себе женщину. Я не хочу участвовать это... в вашем кастинге. А это не кастинг, это жизнь на самом деле. Нихуя себе. Да? <свист> <свист> ну, не знаю, но мне неприятно, что если у нас с вами отношения будут, вы что, будете тоже каждый день знакомиться с другими. Ну, слушай, если у нас с тобой будут отношения, то я считаю, что э, другие девушки просто не возникнут рядом с этими отношениями, если действительно все будет серьезно. Я честный человек, я А чем вы занимаетесь? Я инженер. Я а какая у вас машина? О, седан. А Какое имеет отношение моя машина вообще? Я тебе сейчас не предлагаю, как бы там какой-то статус имущественный предлагаю. Ладно, давайте я рабочий телефон вам оставлю. Слушай, там... Телефон не сама цель, я бы хотел... Не, рабочий я, давайте, пишите рабочий. 8495. Слушай, там, я не знаю, как это ты я, я, я, это не коллега. Поработать сейчас, коллеги. Ну, да. я почему ты такой? Ну, может быть, да. Не, ну, я просто так сразу не готов вам свой личный телефон дать. Привет. Привет. А тормозин Тихо, тихо. Вы кто? Я Мы не знакомы. Давай просто сюда хочу, повернемся. Хочу пообщаться с тобой просто, парни. Я очень спешу. А я надолго тебя не задержу. Ну, вот. Я прям опаздываю на электричка, молодой человек. И я и не и общаюсь на улице. Через минуту тебя отпущу. Хорошо, да, да, у вас две секунды, прям, что вы хотели? У тебя, ты такая звездная просто А, вы мне Звездочка. об этом хотели рассказать? что? Нет, да. я пошла ну, Постой, постой минутку <свят> Я же не говорил. Ну, давайте <свят> на ходу поговорим, я правда опаздываю У тебя бульдог такой, напоминает мне из детства Короче, допустим, уже... ты меня тихонечко все-таки остановил Потому что она позитивно относительно реагирует Ты прям обошел, говоришь, нет, стой, прям, вот стой Стой, все, ладно, хорошо Вы всегда такой наглый? <свят> ну, только с тобой, да Всегда а только. А чем мне так не повезло? Почему я наоборот? Почему вы наглый со мной, с другими наоборот, не наглыми? Я не мог пройти мимо тебя. ты Мне просто понравилось. Хочу пообщаться с тобой. А вон сколько красивых девушек в метро. Почему вы к ним не подходите? Они ты, тоже при, красивые. Ты меня зацепила какая-то необычная такая а Вас другие, сумочкой зацепила. Под, подходит, подходит прям под э -э твою. Ладно, хорошо, что вы хотели? Давайте, я правда опаздываю. У меня совещание через тебя, полчаса. Как зовут? Кстати? Я не знакомлюсь. Почему а, на ты вообще? Это я, кстати, это, я считаю, что это невоспитание. Продолжаем. Не знаю, можем, можем постоять сейчас. Электричка придет, я туда да зайду. Нет, и нет, на все. самом деле, ну и что у тебя есть? Это же ни к чему не обязывает. Просто пообщаемся, попьем чаю и, и хорошо проведем время. Давай, я запишу твой телефон. А, бля, что бы тебе сказать такого, что ты отъебался, а? Да что-то не хочется. Так а, захочется аппетит вот. Оби обити приходит во время еды. Хорошо проведем время. Крифанем. Слушайте, а я в квартире ремонт делаю, вот и. Можете мне 10 тысяч рублей накинуть на окна? Чего? Кстати, недавно, прям буквально два дня назад, одна телка мне с дюран такую хуйню написала. Я думаю, ну, блядь. То есть, ну, хотя бы там да, не на окна просто. А бывает это, да, жизнь безплохая без жизнь плохая. Но бля, пишет на окна, блядь. Що ж там не на цемент, не знаю, не на кирпичи, блядь. Ну, да. ну а вы можете Пай, мне накинуть 10 тысяч рублей? На карту, на карту. Не, я сейчас серьезно. Вы что, не джентльмен, что ли? А, что, джентльмен? Вы что, ни нищий, что ли, блядь. Джентльменов с девушками отношения только через деньги, что ли? А как бы ты вот чувак очень так тих, тактично слился, но при этом, чтобы девку не потерять. Хотя я считаю, что это уже прошмандовка и с ней ловить нечего. Ну, может, наступишь ей на голову и это. Ну, типа я считаю, что э, там отношения денежные должны уже в, семей, в семейных каких-то или там в более тесных отношениях присутствовать между мужчиной и девушкой. То есть вы не хотите мне помочь? Нет, конечно, хочу. Ну, так в чем проблема? Я пока не знаю тебя. Давай пообщаемся, познакомимся, узнаем получше друг друга. Вы пикапер, пугаешься. капер, бля! Точно, вы